Всем привет, друзья! Ветер сильный. Хотела бы короче, поблагодарить наших подписчиков, которые выслали мне деньги. И я хочу прочесть этот список. С чего начну? Начну со списка. Как у меня вышло видео, в течение двух часов ко мне первый человек Раиса Ивановна Г отправила 500 рублей, потом ночью Ольга Ивановна К 500 рублей, а третья Галина с нашего поселка, это у Давида у друга мама принесла 500 рублей конфеты девчонкам, затем четвертый человек Татьяна Владимировна И тысячу рублей отправила пятый человек Ирина Леонидовна Л. от тысячу рублей отправила шестой человек Марина Александровна М. Марина Александровна П. Александровна чуть не прочитала и шестой человек Марина Александровна П. пятьсот рублей отправили в целом вышло у меня 4500 Нашли козу Договорились сегодня Дай бог, если дождя не будет Этот человек с нашего поселка Договорились за 3500 Договорились заранее Но у нас был мотоблок сломан Колеса по его летали Когда мы ездили за клубникой с Андреем Кое-как приехали Но я засняла это на видео Я вам покажу все, друзья И короче у меня там остается 1500 и мы вот это на колеса опустили так что не беспокойтесь все отчиталось перед вами спасибо вам огромное за поддержку моей семьи за то что вы помогли это не маленькие суммы для нас так как теперь мы можем благодаря вам купить козу но она будет обычная и козочка уже дает молочка. Приплод у нее нынче первый раз был. Ну, как маняшка наша была. Вот. Короче, вот такую козочку нашли. Ну, слава богу, я рада. Спасибо большое. Я не знаю, она сказала, та хозяйка серая. И сегодня вот три часа обещает дождь, Бог его знает, но ветер сильный, конечно собрали урожай. Даринка здесь. Андрей с детьми уехали домой. Ключи ищут. Ключи куда-то я делала. С металлоискателями искали, не нашли. Короче, вот так вот. Вот стоит наш, наш урожайчик огурцы мы самые большие уже все уже я буду солить и большие самые дали поросенку собрала три ведра смородины так это 5 литровый 10 литров и 8 18 литров набрала помидоры помидоры не, не, не дала покраснеть так как я Дети, они здоровые, агромешные. Мне они такие не нужны. Пускай дома оборвала... А, домой понесу. Оборвала их. Сижу, чай попиваю. Сейчас должны подъехать. Дариночка, солнышко у меня вот лежит. Вы скажете, вот ты пошутила там, что закроешь, зачем закрываешь, да? Вы подписчики молодцы, меня поддержали очень сильно спасибо вам большое за это у меня дети даже беспокоятся все мама зачем закрываешь фарида дима давид каждый день спрашивают мама, не закрывай снимай видео это говорит они сами уже привыкли к ютубу им интересно и снимать и сниматься ну, короче, вот так вот. Короче, мы со всей семьей решили сделать так. Ну, мы с Андреем договорились, пока козу не найдем, мы снимать не будем. В итоге, слава тебе Господи, мы нашли козу. Нашли козу, и я начинаю вести свои влоги. Есть у меня два видео заранее заснятые. Я их скину. Скорее всего, я сегодня вечером эту видео скину. Сегодня же. Которое я... А показать козу Не дай бог успеть привести ее эту козочку так что еще раз от своей семьи от своего лица благодарю вас друзья от всего сердца за то за вашу поддержку за участие в моей жизни моих детей меня и все благодарного вот ну что Теперь будем ждать козу. Дай мне беру. На да, мне это. зачем. Козы. Здорово. Мама, Мама купила козу. Сегодня час это... Мама, Мама же будет туда. Не привык. Не привыкла. Так, сейчас вы можете сделать? Угу. Давай. У домой? Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Мурамай. Мурамай. Пойдём на башню. Сама идет? Сама-то не пойдет, наверное, она сейчас уже подгорается. Пошли, давай, пойдём. А как тебя зовут? Ну, звёте, я ее девочка называю. Она маленькая. Пойдём, пойдём. у него живот, китки как у Давида. На высоту камеру снимаю. Китки, у Давида, да. У, у тебя, да, А, ключи отмечаются, все выберу. Положите ее, да? Не выбривай, вот, держи, Лиза, как делается? <с ruim> Крепко держила. Ладно, чтобы не Вот держи лучше вот здесь. А она пуза тащит? Нет, она напилась, а поила потому что. С работы пришла, она поила. Опять она толстая. Она тоже толстая. Она толстая. Она задушилась у нас. А -а -а -а. Козел затушил. Как, как затушил? Ну, короче, не двое все понятно. Я об дерево, короче. Вот замоталась на дереве и вниз. А ты сказы как-то как? Ну да. Я тоже кот только держу. Мне в том году свекровь дала. Вот. Козочку дала. И вот двух маленьких эту и другую. Другая-то не обгуляла, так я ее на мясо пустила. А я вот родила одну. У нас родила троих. Родила. Один козел выжил. Ага. Вот, ну, Пошли, что даром отдал. Вообще не два козла? А, да. Это как, после троих. Родила троих и троих козлов родила. Назовите занять, как вам да. понравится. Okay, да. Любит за сиськи трогать. Она маленькая такая, боже Она такая маленькая. Ты зачем так делаешь? Выйду на улицу, девочки? Его зовут Давид. Он любит сиськи у козы трогать. Ладно, давайте с Богом. Ладно, давайте. Спасибо. Сыла алейкум. Привет, поехали. Как дела? <связь> <связь> Поднимись, Подвинься, пускай сядет. Здесь не хочется, надеюсь. меня Пускай так и сидит. Ой, я не 收吧。 это у тебя там? Да? Да. да. Какой козёл будет делать? Навида. Блин! Надо ещё больше. Дима, опять не как я. Нет, ты хорош слезай. Давид, как дела? Плохо. <свят> Опять на, жуку Хотел, <свят> на руку сидит. Хотим... Вот... Ладно. Это девочка? Да. Шип -шип. Маня назовем, да? Да, маня, маня, маня, маня. Че, маня, и что? Вот маня назовем, ни что. Нельзя <свят> умереть. Мне понравилось. Мне понравилось. <свист> <свист> а, идёт нормально. понравилось, Он давит на яйцах сидеть. Ааа, Ты подойди к калопу, посмотри, <свист> <свист> не е е Не пугай её, что голова! Я же к поросёнку! Смотри, смотри! Знакомится! Смотри! А ладно, А где козел то никто не заплатил! А козел ее не забьет там? Вы что-то поверите. Будем бодать самое страшное знакомство с козлом. Он бодаться сама забегала. Подожди, нихера себе. Даже же с сценаризмом как бы стал. Ну, У -у -у. вообще огромный. Альфус нет. Посмотри, что Видишь? Подлизывается, видишь? Да. Так, вас там поели? Он на не встанет, она упадет. Смотри, тоже играет, смотрите. с Смотри, что делает. Смотри, язык это <laughs> да. <Фу, саку> щелк. <laughs> <Саку пьет. laughs> Давай еще на Это он так делает? А если убьет, начнешь? Не убьет? Не Не надо закрывать. Ich bin nicht leer zu Er ist yes. unter <lacht> Papa! Wohin <lacht> da а? Часок, часок привезем. А? привезем. А вот привезем. и куда увезти? А? Домой увезти? А домой. А куда? В баню. В баню раскидали. Часто куда мне? А? Часто куда мне? Так, как снимает? Красная горит. А, дальше? нет, а как звук-то включить или что? Тут звуки так включен. Вот микрофон. Ну он. Дай, пока. Серьезно работает? Да. Как ее выключить? Я навсегда ее дальше. А как ее выключить? Вот так К маме на канал хочешь попасть? Вот, снимаю. Привет. <смех> Знаешь, вот Давид идет. А? Давид идет. Пошли, чеснок. Я пошел. Ты куда? <смех> да, давай, идем сюда тогда. Блатно. Да. Да. Потом сейчас да. чеснок уберу. О, видел. Я видел. О, Богдан, ты помогаешь, что? уже снимать.